Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и с вами Алиса Дубовик. Очередная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Оставайся с нами и не переключайся. А начнем мы с хоккея. 17 января в спортивном комплексе «Ватан» сборная хоккеистов Казанского федерального в рамках очередного тура чемпионата Казани по хоккею встретилась с хоккейным клубом «Тимирхан». Удалось ли федералам показать чистую игру, смотрю в сюжете, Анастасии Павловой. 17 января в спортивном комплексе Ватан команда хоккеистов Казанского федерального университета ⁇ Студенты ⁇ встретила сильным соперником, хоккейным клубом «Тимирхан». Счет открыли студенты на первой минуте матча, тем самым показав неплохое начало, но уже на четвертой минуте команда Тимерхан сравняла счет. На протяжении всего первого периода оппоненты Казанского федерального упорно атаковали ворота и забили еще четыре шайбы. Итоговый счет первого периода тем самым стал равен 5-1. Во втором периоде студенты больше стремились защищать собственные ворота, чем пытались сравнять счет. Тем не менее, сильный соперник показал хорошую игру. и На 7-й, 11 -й, а затем и пятнадцатой 15 минуте ворота студентов забили еще по шайбе. Период завершился со счетом 8-1. Третий период начался активным нападением студентов на ворота соперника. Вторая забитая шайба случилась на третьей минуте. Счет между командами стал 8-2. Позже хоккейный клуб Тимирхан забил оппонентам еще две шайбы и итоговый счет игры равен 10-2. Нападающие игроки в команде соперников были немного сильнее, чем защитники, что привело к проигрышу студентов. Игра для них оказалась сложной. Хоккейный клуб Тимирхан соперник опытный, и так как команда Казанского федерального университета относительно новая бороться на равных не совсем получается игра сегодня была очень интересная очень много острых моментов было ну противник был очень силен все-таки они уже опытные ребята уже давно играют ну за счет опыта как бы нас переиграли но у нас тоже было очень, моме очень много моментов мы тоже могли забить как бы но подвела реализация ну планируем играть как пятерки в нашей связи чтобы уже на следующую, на следующую игру реализовывать моменты ну, Надеемся на дальнейшую победу. Но несмотря на проигрыш, студенты не расстраиваются, ведь любая игра с сильным оппонентом – это мотивация на победы и хороший опыт. Анастасия Павлова, Амаль Тимиров, Неделя спорта. В минувшее воскресенье в культурно-спортивном комплексе КФУ «Уникс» впервые состоялся детский турнир по чесболу. Как проходили соревнования и кто одержал победу, расскажет Ильвина Губайдулина. Воскресным утром культурно-спортивный комплекс КФУ «Уникс» открыл свои двери для всех юных любителей шахмат. Для школьников состоялся первый детский турнир по чизболу на Кубок инженерного института Казанского федерального университета, участие в котором приняли шесть команд по 8 человек.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 Гаджетах сидели, как говорится, мы вместе это делали, поэтому решили, что надо с более молодого начинать и в дальнейшем готовить их, именно уметь работать в команде, решать конкретную задачу, как часть более зная ходы, но не переговаривать между собой, решать конкретную задачу. Участниками были дети не старше 14 лет. В основном это были школьники 9-11 лет. Несмотря на столь юный возраст шахматистов, они имели отличную подготовку. Среди них присутствовали чемпионы Татарстана, победители и призеры России и Приволжского федерального округа. Турнир организован, считаю, что на хорошем уровне. Это впервые проводим одновременно на двух досках. Учитывая, что проводим первый турнир среди школьников, никаких заминок пока нет. Команды играли на двух досках. Так одновременно в партии могли быть задействованы четыре команды. Каждая партия была довольно напряженной и непредсказуемой. Мы могли наблюдать за тем, как ребята серьезно сосредоточены на игре и не готовы сдаваться, даже когда оставалось 5 секунд времени. Команды брали тайм-ауты и старались вместе продумать свой путь к победе. Параллельно с турниром для всех желающих проводились игры по шахматам и шашкам, увлекательные и познавательные викторины по шахматной и исторической тематике, различные игровые эстафеты. Так участники могли отвлечься и отдохнуть между партиями, а зрителям тяжело было заскучать. После сложнейших игр в первом круге определились победители и команд, Команды, занявшие вторые и третьи места. Так лидеры в своих группах стали команды «Ровесник» и «Звезда-1». Именно они боролись в финале за Кубок Инженерного института. Пройдя несколько матчей на вылет, ребята чувствовали эмоциональное напряжение и усталость. Однако в финале шахматисты развернули острейшую борьбу, по итогам которой лучшей командой и победителем турнира была признана «Звезда-1». Матчи проходили зрелищно. Первый детский турнир по чизболу удался на славу. Благодаря именно таким мероприятиям юные интеллектуалы развивают свои навыки, набирая Опыты и учатся играть в коллективе. Думать не только за себя, но и за своих напарников по команде. Ильвина Губайдульна, Амаль Тимиров. Неделя спорта. Уже на этой неделе среди работников Казанского федерального университета стартует ежегодная спартакиада здоровья. И по этому поводу к нам сегодня в студию пришел начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к обсуждению спартакиады, давайте вместе посмотрим сюжет в преддверии соревнований. 25 января стартует ежегодная спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Казанского федерального университета, координацию и контроль над которой осуществляет Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта, Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ и профсоюзная организация работников КФУ. В спартакиаде могут принимать участие преподаватели и сотрудники КФУ от 25 лет и старше. Соревнования проходят на базе культурно спортивного комплекса КФУ «Уникс», плавательного бассейна «Бустан» и спорткомплекса КФУ на улице Бутлерова. Целью проведения спартакиада является развитие физической культуры и спорта, улучшение физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни. Всех соревнований – это все-таки победа. Вот, я думаю, В прошлом году соревнования были проведены по 10 видам спорта. В этом году организаторы решили внести изменения в регламент и убрать такой вид спорта, как баскетбол. Если честно, то очень жалею, что убрали баскетбол, потому что между университетами сейчас не проводятся соревнования по баскетболу. Поэтому в этом году приняли решение, что и на внутренних соревнованиях тоже откажемся от баскетбола. Вот. Хотелось бы, чтобы вернули баскетбол, конечно. В протяжении 9 дней мы увидим соревнования в таких видах спорта, как настольный теннис, плавание, бадминтон, бильярд, волейбол, шахматы, лыжные гонки, мини-футбол. В основном преподаватели это возрастные люди, соответственно в большой футбол проблематично, а вот мини-футбол самый то. Завершится спартакиада 17 февраля лыжными гонками. Где мы и узнаем, кто в этом году станет победителем в общекомандном зачете. Мы посмотрели сюжет, и я хотела бы у вас спросить, какие сложности возникают вообще в организации этой спартакиады? Ну, данный спартакиада у нас не вызывает больших сложностей в организации. Данную спартакиаду большинство Наших сотрудников и преподавателей жду с нетерпением. Многие институты и подразделения готовятся к данной спартакиады. Январь-февраль для наших сотрудников является ярким, незабываемым, ведь каждый работник нашего университета пытается выступить на максимум, внести большой вклад в копилку своей сборной. но ну и принять активное участие как можно больше видов спорта. А сколько в этом году поступило заявок на участие? Ну, на данный момент а, заявки принимаются, а, но а, первые виды у нас настольный теннис и под бинтон. А, ежегодно в данных видах принимает участие более 10, 10 команд, а, пр, а, предполагаю, что в настольном теннисе примут участие примерно 13-15 команд. Mm -hmm. А какой вид спорта, на ваш, ну, по вашему мнению, является более популярным в спартакеаде? Ну, Самый популярный вид спорта для наших сотрудников, на мой взгляд, это самые доступные виды. Это шахматы, настольный теннис, бинтон. А, ну и а, те виды оздоровительные, это лыжные гонки и плавание, всегда вызывают большой интерес, на данные виды приходят, с большим желанием и показывает очень приличные результаты. А помимо того, что в этом году убрали баскетбол, есть ли какие-либо еще изменения в спартакиаде? В, да, вы правы. В этом году у нас спартакиада пройдет по восьми видам спорта. У нас в этом году не будет боулинга и баскетбола. Но в любом случае, те виды спорта, которые включены в спартакиада, это самые популярные. И, я думаю, э, спартакиады не утеряет интерес среди работников нашего университета. А, а на, на следующий год, а, если будет все нормально, и у нас а, прибавится количество участников, я думаю, а, какой-то вид может и добавиться. А почему в этом году решили убрать а, боулинг? Ну, а, боулинг у нас в прошлом году, на самом деле, мы проводили впервые. Mm -hmm. а, да, мы посмотрели, проанализировали то, что данный вид а, был самый популярный. Но в этом году, по, не, не, по желаниям многих сотрудников, пока мы его а, приостановили, возможно, на следующий год мы его заново вернем. Но а, баскетбол, а, этот вид спорта а, раньше был очень популярным. Но до а, данный период а, и в республике, и в городе, Именно баскетбола так такового нету в основном стритбол, поэтому мы этот вид э, пока убрали. А что вы ожидаете от «Спартакиады» в этом году? Ну, э, как организатор я в первую очередь э, жду от «Спартакиады» э, то, что м, у нас появятся новые команды, новые участники. Э, и от себя лично в, в первую очередь э, показать... Э, Высокие результаты и в личном перестании в а, а Основной целью данной спартакиады это все-таки привлечение максимального количества работников нашего университета к занятию физической культуры и спортом. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич, что вы сегодня пришли к нам в студию и поговорили с нами о спартакиаде, которая стартует у нас 25 января по 17 февраля. Спасибо вам за приглашение. Напоминаю вам, что у нас сегодня в студии был начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. А наша программа подходит к концу. С вами была Алиса Дубовик. До скорых встреч!